Еще одна важная мысль, то, что на пути к созданию нашей темы сегодняшней презентации, помните ее, да, я просто хочу, чтобы вы в голове еще раз прокрутили, есть несколько путей. То есть, если мы выбираем только крипту и на все деньги, да? то вероятность туда не дойти очень велика. Но ну я вам свои инструменты скажу, какие я рассматриваю на первом этапе. А второе это бизнес с активным участием. То есть там, где ты эксперт, там, где минимальное количество посредников между тобой и деньгами, ты приходишь, вкладываешься своими компетенциями, делаешь, активно его развиваешь и смотришь, что это у тебя будет. Либо у тебя будет денежный поток, либо ты его будешь продавать впоследствии. Доходные сайты мои любимые. Почему? Объяснял в прошлый раз, уже много раз объяснял. Мобильность, денежный поток, большая часть в валюте, можно продать, доход 24 на 7, но самое важное для меня это мобильность. То есть каждый раз вот здесь важная тема, когда ты инвестируешь и когда у тебя что-то, вдруг какая-то проблема появляется в инвестициях, да, нужно посмотреть назад и понять, что произошло. Из того, что произошло, нужно выработать для себя принцип, который позволит тебе не наступать на эти грабли в будущем. Почему? Если этого не сделать, что будет происходить? Ну Ты будешь ходить по граглям. Одно, второе, третье, удивляться. Что-то ничего не получается. Если делать одно и то же, то будет тот же самый результат. Доходная недвижимость, у нее больше срок. Тоже понимаем, да, это? Пам счета, но здесь я ограничу их пятью годами. Потому что ну, с Форексом такая тема, то что можно управлять торговыми рисками, то есть это все можно отслеживать, но при этом всегда остается риск э, неторговый. Знаете, когда стало мне совсем грустно, я что-то опять в грусть меня, когда я узнал, что о среднее время жизни банка банков Англии всего 50 лет. Ну то есть кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем 50 лет. И мне что-то стало так грустно, говорю, если, если банки в одной из самых стабильных экономик мира так живут, то какой вопрос мы себе должны задать? Что на самом деле будет являться надежным там, в следующие 5 лет? Поэтому, говоря о том, что срок инвестирования оптимально бы сократить, это как раз о том, чтобы не допускать большого количества рисков. Потому что если в Англии это 50 лет, то где-то поближе к, вот, к этому залу сегодня этот срок может быть еще меньше. Соответственно, давайте теперь к веселому. Как это сделать? Начальный капитал сотка. Ежемесячное пополнение на 10 тысяч, строк инвестирования 5-7 лет. Ну, давайте посмотрим. Это просто картинка. То есть она под другие цифры. Я вам сейчас покажу, как это работает. То есть, в принципе, начальный параметр. Кто думает, что ок, в принципе, могу потерпеть и смогу дотянуться до этого? Как считаете? Ну, то есть, что это не так много, в принципе. Я думаю, что большинство, кто-то понятно говорит, что всего сотка, это даже, даже слушать следующие два слайда не буду. Поэтому вот эта картинка из нашего курса по криптовалютам мы посчитали, когда его записывали, посчитали среднюю доходность рынка крипты. Ну, то есть это вот ежемесячная, точнее ежегодная, а это средняя. Соответственно, и как изменялся биткоин. То есть, вот мы видим, он падал, потом он опять рос, потом падал. Ну, то есть было с ним, происходило с ним разное, но в среднем мы взяли вот это. То есть выборка понятно, что 5 лет не показатель, понятно, что предыдущая доходность не гарантирует в будущем, но как бы нам надо было от чего-то отталкиваться. То есть мы взяли вот этот справочник Потолковского, и эти цифры использовали за то, чтобы ну, какую-то в будущее как-то попытаться посмотреть. Вот это уже то, что есть. То есть мы вложили 100 тысяч в начале 10 тысяч получается мы вкладываем в каждый тысяч, тысяч, тысяч. Музыка получается, рубачок такой, тысяч. 10 тысяч мы вкладываем в каждый инструмент и получаем через 5 лет вот такие цифры. То есть вот это накопленный капитал. И через 7 лет вот такие. Понятно, что вот эту цифру даже страшно называть, в нее практически не верится. Но цифра в 1 миллиард рублей... При инвестиции всего в 10 тысяч звучит интересно. Согласны? Ну, то есть как бы... Э, понятно, что это не точно, да? То есть... Да. Что я хотел сказать этим? А, то есть понимаем, да, что под разную доходность получается совершенно разный результат через 5 лет. И для себя я решил, что хорошо, я не знаю, будет ли вот эта дорожка работать, или вот эта, там, или вот это, вот это, вот это, поэтому на всякий случай я пойду всеми дорожками. То есть цена для меня вопрос это там, 50 тысяч рублей в месяц инвестиции на первом этапе. У вас могут быть другие истории. Вы можете туда использовать рынок акций. Например, если вы трейдер да, или хотите просто чувствовать себя себе, прямо по ощущениям у вас есть, что вы сможете выиграть на этом рынке, да, ну, поучитесь, естественно, сначала, но в целом я читал много примеров, когда ну, есть люди, которые плохо разбираются в трейдинге, но при этом всегда зарабатывают, просто потому что они чувствуют как-то. Так, что еще? А, и второй этап, вот завершающий нашей системе, после того, как мы накопили денег и стало все хорошо, нам нужно, ну, фактически были наши начальные вложения, я сделал вот так вот, то есть сайты я взял побольше, соответственно, у меня в голове были такие цифры. Соответственно, ежемесячные инвестиции вот такие, целевая доходность, вот такой период инвестирования, то есть в пам-счетах чуть побольше, в доходных сайтах чуть поменьше. Значит, я свечу сюда и думаю, что вы тоже видите, интересно. да. Смотрите, чем меньше доходность, тем мы должны регулировать два других параметра. Мы должны увеличивать срок инвестирования и должны ежемесячную сумму инвестиций. Понятно? И у нас получается какая-то математика. На выходе у нас получается какой-то накопленный капитал. Накопили капитал, инвестировали, вот получаем какой-то денежный поток. Какой денежный поток вас устроит из этого? Кого устроит первый денежный поток? Поднимите руку. В принципе, 137 тысяч рублей. Ну, то есть вы молодец, молодцы, потому что вы умеете экономить. Значит, доходные сайты, второй денежный поток. А почему-то, кстати, меньше накопил. Вот здесь какая-то ошибка. Ага. Вот здесь точно ошибка. Вот здесь не обращайте внимания. Там будет другая цифра. И почему я так обидел доходные сайты, не знаю. А, и все, и все продавать пошли. Крипта, 570 тысяч денежный поток, ну тоже нормально, да, в принципе можно уже жить не только, не только в провинции России. Крипта, если в портфеле и все будет хорошо, такой же сценарий ну, возможен, да, Вот кто верит, что все возможно будет хорошо. Есть такие оптимисты? Вот в России много людей, которые верят, что все будет хорошо и, и история не помогает, ничего не помогает, но я тоже верю, что все будет хорошо, поэтому я всегда эти сценарии рассматриваю. На всякий случай пять штук, на всякий случай везде постели в соломке, и ну, стараюсь регулировать другими параметрами. То, что я готов, если я за пять лет не выйду, я еще два года потерплю. Потому что я понимаю, если этого не делать, вот просто, можно же просто сказать: ничего не работает в России. Это проклятая земля, да, и там пять поколений людей не может передать капитал по наследству, и с чего что-то что изменится. Да? Самое плохое, если ничего не делать, то ну, примеры мы видим каждый день, там, проходя мимо своего двора там, или подходя к магазину. То есть мы видим это все. Есть вариант, когда вас не устраивает денежный поток. И здесь можно сделать четыре вещи. Увеличить капитал. Следующее – это увеличить ежемесячный взнос, то есть зарабатывать больше и часть инвестировать. Не начать больше меньше есть и не болеть, а именно просто больше зарабатывать – это проще увеличить доходность, увеличить срок инвестирования и повторить этот расчет. То есть пять вещей. За доходность я немножко сказал. Да? Чем больше мы разбираемся в теме, то есть мультипликация такая история, что вот у меня был здесь слайд, что я тоже взял картинку людей, которые вчера играли в денежный поток и сидели просто в мобильниках, так вот отвлеклись. И я еще подписал, что я не хочу в этом разбираться. Вот такую картину, подумаю, а вдруг я их обижу. Или вдруг они придут на второй день. И убрал его, короче. Но смысл в том, что если ты не хочешь в этом разбираться, то ты сразу будешь терять доходность. Поэтому одна из таких чит-кодов, это когда ты, выбрав инструмент, начни в нем разбираться. То есть неважно, что это будет. Доходный сайт, недвижка, там, пам-счета. То есть ну, я бы вот в криптотрейдинг, если заходить, там же тоже все это можно делать.